Путь от концепта до серии занял у кактуса всего полгода. При этом различия с концептом минимальны. Дизайн француза не оставит равнодушным никого. Он либо нравится, либо нет. Но нужно отдать должное французам. Модель получилась яркой, смелой и неформатной. Однако внешность кактуса это не просто пыль в глаза. Перед инженерами и дизайнерами стояла задача сделать необычный, яркий и при этом доступный автомобиль. Отсюда и пластиковый обвес по периметру, и ручки ремни в салоне, и окна-форточки. Ну а самое необычное решение – воздушные накладки AirBand на бортах. Термопластичный полиуретан образует множество воздушных капсул. Они устойчивы к царапинам, трению и ударам. Такого на рынке, кроме французов, не предлагает никто. Интерьер кактуса вполне соответствует внешности. Ручки-ремни, квадратный руль, два планшета вместо россыпи-кнопок, сплошной диван и лапа ручника. Посадка выше, чем в хэтчбеке. Citroen позиционирует кактус как кроссовер. Передачи здесь переключаются кнопками. Диагональ центрального экрана 7 дюймов. Несмотря на бюджетность модели, французы не поскупились и поставили хороший сенсор, камеру заднего вида и навигацию. За доплату можно заказать систему автоматической парковки. Кактус поставляется в двух комплектациях с двумя моторами: трехцилиндровый 1.2 бензин на 82 лошадиные силы и дизель 1.6 на 92 лошадиные силы. Оба мотора проверены временем, надежны и неприхотливы. Коробка передач робот. В случае с бензиновым мотором 5-ступенчатый, с дизельным на 6 ступеней. Привод только передний. Возможно в будущем появится и полноприводная версия. Вилка цен приблизительно от 18 до 22 тысяч долларов. Работая над ходовой кактуса, инженеры явно делали упор на комфорт. Ни мелкие трещины, ни крупные ямы в салоне практически незаметны. Возможно, мотор 1.2 вам покажется маленьким и несерьезным. Но не спешите с выводами, ведь кактус весит всего тонну. Для города этого мотора хватит за глаза. Если же часто ездите на дальние дистанции, присмотритесь к дизелю. Главные преимущества кактуса – оригинальный дизайн и разумная цена. А еще, в отличие от конкурентов, и базовую и топовую комплектацию можно взять как с дизельным, так и с бензиновым мотором.